У вас рыбоходники. Мы находимся в горнолыжном курорте Шерегеш. Я, конечно, понимаю, что у меня канал-то рыболовный, но один раз в год я хочу с вами поделиться нашими впечатлениями о нашей каталке на сноубордах. Сегодня у нас будут отличные катки, так что не пропустите наши видосы. Видео будет прикольное, постараюсь сделать, но Часто я выкладывать видосы не буду, потому что у меня ноутбук, он вообще тупорылый, вот, очень долго загружается и тупит. После отпуска, как приеду, выложу все видеоролики, а там сделаю конкурс. Конкурс будет у меня в марте в моей группе, будет ссылка в описании, ставьте лайки, подписывайтесь. Так что будем кайфовать, кататься, всем пока! Что, сегодня у нас первый день погода благоволит к нам снег он пух нападал снежинки продолжают лететь волосатые и жирные как я все идем катать на гору первый день Сейчас мы сделали скатку э, под названием сектор Е, сейчас мы сели на подъемник, э, подъемники тоже сектора Е и наверх на гору, практически на зеленую гору. Сейчас мы обратно будем спускаться, там классный снег, прикольно так, пухленько, еще не все раскатано. Мы трасса просто... мягкая. Да, трасса вообще прям мягкая. Заветные места наши, не тронутые. Ну что ж, на сегодня каталка закончилась. Еще один спуск. Погода хорошая, минус 10. Ветра практически нет, внизу наверху немножко дует. Но не самый страшный для Геша. Поэтому первый день прошел на 5 с плюсом, я считаю. Все. Да. Нормально. Катнули, пухля сегодня. В общем, довольная. Сейчас вот поднимаемся последний раз. Делаем скатку в сторону дома, прям до подъезда. Ну, шучу, конечно. Для подъезда. Минуя такси. Прямо на кухню заезжаем. Сразу готовить суп. Сейчас домой приходим. У нас там копченые ребра, телятина алтайская. Готовим вкуснущий, вкуснящий суп гороховый. Ну и будем кушать. Смотрите нас дальше, дальше, я думаю, будет интереснее, будет глубже. Да, будет. Будете вместе с нами углубляться, куда мы, туда и вы. Ну ладно, давайте.